Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу показать новый проект в котором можно быстро заработать деньги. Также можно их и потерять. Если вы осознаете риск, тогда присаживайтесь поудобнее. Я вам расскажу как здесь зарегистрироваться и как здесь заработать. Окупаемость депозита 5 дней. Итак, чтобы пройти регистрацию, вам нужно в первую колоночку вписать номер телефона. Номер телефона можно вписывать любой, туда не подтверждение, ничего не приходит. Так что абсолютно любой номер телефона можно сюда вписать и без плюса. Плюс вписывать не нужно. Далее, вы вписываете свой пароль, подтверждаете свой пароль в третьей колоночке. В четвертой колоночке вы пишете пароль для вывода денег. Я написал 6 цифр. И здесь у вас в пятой колоночке будет код пригласителя. И нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Далее попадаете в вот такой вот кабинет. Здесь все на английском, можете перевести. Здесь за регистрацию нам дают 10 USDT бесплатно. Также вы можете присоединиться в группу в Телеграме и получить дополнительный 1 доллар на свой счет. Вот вы присоединяетесь в группу в Телеграм. Пишите там, либо же с службу поддержки, и вам начислят плюс 1 доллар в кабинет. Далее здесь вот, э, расписано условия для YouTube, блогграф, кто хочет э, сотрудничать. Также вот, э, здесь ежедневная прибыль составляет от 2 долларов до 19 тысяч долларов. Снятие в любое время от 1 минуты до 5 минут можно снять. Ну Давайте сейчас все это проверим на практике итак перехожу в свой кабинет у меня здесь уже 20 долларов было 10 я пополнил на 10 и стало 20 чтобы мне здесь начать зарабатывать и вам в том числе во первых вам нужно вот приобрести VIP заходим в VIP и здесь я могу приобрести VIP уровень номер один за 20 долларов нажимаю вот, присоединиться сейчас и ежедневная прибыль как я говорил 2 доллара Нажимаем подтвердить. Итак, вот именно меня VIP 1 приобретем. И я здесь буду ежедневно получать по 2 доллара. Сколько будет работать данный хайп проект, сколько я буду здесь и получать. Для того, чтобы выполнить нам задачи, нажимаем вот на кнопочку Home. Возвращаемся назад на домашнюю страницу. Нажимаем здесь VIP 1. Какой там у вас будет VIP, туда и нажимаем. И выполняем задачу. Вот мы выполнили. Дальше вот, выполнили. Далее возвращаемся назад. Нажимаем на задачи. Я уже одну задачу выполнил. Разобрался как это делать. Нажимаем вот открыть ссылку. У вас должен быть зарегистрирован аккаунт в фейсбуке. Нажимаем открыть ссылку. И здесь вот нам пишут поставьте вот лайк, либо же напишите комментарий, что угодно. Вот открывается вот какое-то здесь видео. Нажимаем здесь поставить лайк. Здесь нажимаем представить на рассмотрение. Все мы выполнили. да? Далее. Возвращаемся в мой кабинет. На балансе видим. Вот у меня уже 2 доллара. И я их могу вывести. Чтобы выводить нам с данного проекта деньги. Нам нужно будет ввести здесь кошелек. Нажимаем вот сюда. И здесь вводим кошелек TRC20. Я это уже вот сделал. Привязываем свой кошелек. Далее нажимаем кнопочку «Вывести», когда мы все это сделали. Здесь выбираем вот TRC20. «Confirm». Здесь я ставлю сумму. И пароль фонда. Это пароль для вывода денег. И нажимаем «Submit». Сейчас, друзья, мне придут деньги на биржу Binance, и я вам покажу, что данный проект платит. Итак, продолжаю данное видео. Прошло где-то минута, может меньше. Вот 2 доллара. Открываю биржу Binance. И вот недавний вот средств 2 доллара. Данный проект он платит. Кому он интересен, я все ссылки оставлю в описании. На этом все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.